Заводить честной народ Раз веселый хоровод Будем масленицу величать Да блинами угощать Будем масленицу хвалить Да на саночках возить Живет масленица семь деньков беганщица, Мы тебя встречаем Потом провожаем Встречаем-то Гори!